Привет, друзья, с Узбекистана. Продолжаем наши передачи Наука и искусство выздоровления естественными методами. Значит, расскажу я вам, друзья, что в семьдесят девятом году. Почему-то я решил уехать из Узбекистана, несмотря на то, что я работал в престижных местах. Мне было лет 30, и я работал в правительственной поликлинике. Все у меня было. Два дома, машина, красивая жена. Двое детей. Был большой успех. Вот. С третьего класса изучал английский язык. Почему? Потому что, ну, такое было, значит, ну, английский или там немецкий, или французский, я вырвал английский. И, в общем-то, я хотел защитить кандидатскую по исцелению кожных болезней по методу Залманова. Вот. И тогда уже, когда я работал дерматовенерологом-урологом, я значит, мастерски излечивал больных, которые врачи не могли излечить потому что я применял уже не народные, а научные методы одного из гениальных ученых академика Залманова. И поэтому мне нужен был английский, чтобы я сдал кандидатский, чтобы дальше продвигаться. И представьте себе, с третьего класса по десятый класс, потом, значит, вечерняя школа, потом, значит... Медицинский институт, в медицинском институте, значит, получалось то, что там была специальная разработанная система, я об этом не знал, это я узнал уже в Америке, благодаря одному профессору, психиатру и психотерапевту, который мне открыл глаза, что была такая система, если ты не в Институте иностранных языков, то никогда ты можешь переводить, ты будешь знать что-то там, какие-то предложения, то ты никогда не будешь понимать разговорную английскую речь или другую речь. А вот студенты, которые закончили Институт иностранных языков, которые все на учете, вот они знали, понимали, и там было правильное преподавание. Но они были все на учете. И поэтому, когда я приехал в Америку в 1979 году, я был в депрессии, и это меня убивало. Я взял трехмесячные курсы перед отъездом с одним моим родственником. Вот. И получилось то, что это American, not British English, but American English, absolutely different. И я ничего не понимал. И это меня неврировали. У меня развился невроз. Как это так? Я почти что всю жизнь изучал английский и ничего не понимаю. Естественно, если ты не понимаешь язык, значит, ты будешь или таксист, или, ну, одним словом, рабочий. И я, значит, практически хотел подтвердить, что я врач, и, значит, пошел на изучение английского языка. Но это для чего рассказываю? Для того, чтобы... В дальнейшем я вам буду рассказывать секреты, как развить фотографическую память. Потому что у нас в микрочипах есть у нас сознательная система мышления, подсознательное мышление и сверхсознательное. Вот сверхсознательное у нас записано в микрочипах, те языки мира. Их просто надо знать, как раскрутить. Поэтому в Америке, в Монтре, это в севере Калифорнии, там в дипломатических школах, американские студенты, ну студенты это 17, 18, 20 лет, за три месяца любые языки корейский, вьетнамский, китайский, в совершенстве американский студент говорит на иностранных языках без акцента. Вы знаете, что какая память сверхпамять заложена в каждом человеке? И вот представьте себе, ребенок до 10 лет может три-четыре языка выучить свободно спокойно, не зубрить что-то, вот не грамматику, что такое существительные, местоимения, предлоги, нет, они раскручивают за кратчайшее время, ну, допустим за три-четыре месяца любой язык дети до семи-десятилетнего возраста Любые языки. А им достаточно слышать разговорную речь. Достаточно, чтобы они игрались с иностранцами. Бегали, прыгали с ними вместе. Вот моя девочка за три годика ей была. Она вообще не знала никакого языка. А моему сыну было 9 лет. Так вот, девочка, она игралась с детьми американскими. И буквально за две недели стала говорить без акцента. Но ну, это потрясающе. Это доказывает. Потом я вам расскажу очень много интересного в отношении того, как я доказал, доказал, значит, мне понадобилось, но ну, я уже был в возрасте все. понадобилось около года, чтобы я раскрутил. Этот чип сверх, сверхъестественной памяти сверхсознания. Вот. И я уже понимал вот всю разговорную речь, благодаря которому я устроился во врачебный офис одному кардиологу, американскому врачу. А до этого я... Как бы мучился, разные работы были, и таксистом работал, и продавцом работал, и кем я только там не работал до тех пор, пока я не стал понимать языки. И удивительно то, что я владел гипнозом тогда. Так вот, гипнотическое вот это вот внушение у детей, вот... Там между левым и правым полушарием имеются рабочие клетки. И они плохо работают. Вообще во взрослом состоянии вообще не работают. Почему? Потому что там вот эти пластикны между левым и правым полушарием имеются значит, рабочие клетки, которые переносят информацию с левого полушария на правое полушарие, где сосредоточена сверхпамять. И пока эти рабочие клетки не оттренируются, а они слушают команду. Вот эта гипнотическая команда как бы дает возможность рабочим клеткам переносить информацию с левого полушария на правое полушарие, и наоборот. То есть вот это сотрудничество нужно как бы адресировать. И я сделал интересный опыт. В Ташкенте, это в хрущевские времена, когда я работал в правительственной поликлинике, значит, пришел ко мне один значит, директор, директор Института иностранных языков лечиться в правительственной поликлинике. Вот. Я интересовался тогда вот языками. Я решил сделать опыт. Я говорю, вот я хочу проверить, каким образом память будет улучшаться при помощи внушений, при помощи гипноза. Он говорит, хорошо. Я поговорю с директором, и он, значит, пришел ко мне через несколько дней и говорит, мы тебя официально возьмем на работу, будешь два раза в неделю проходить, мы тебе будем платить деньги, а ты будешь работать с педагогом английского иностранного языка. Я говорю, хорошо. Я английский тогда не знал. И вот я, значит, человек 25, ну, молодые ребята, они за партами. И я, значит, подготавливаю, подготавливаю, значит, этих ребят я ввожу в транс, но ну почти что все они находятся в трансовом состоянии. Проверяю, все работает. Теперь я говорю, ваш учитель, называя его имя, будет давать вам специальные внушения на запоминание иностранных слов. До этого она им дала незнакомых где-то 30 или 50 американских слов и выражений. И теперь это надо запомнить. Они первый раз никогда значений этих слов не слышали. Теперь я сказал, что вы будете слышать голос вашего учителя, и все, что она будет говорить, вы будете запоминать с точностью часового механизма несколько раз и она давала значит внушение всем общее и давала внушение отдельно индивиду и представьте себе что вот эта механическая память она когда они пробуждались они были способны запомнить 80-90 процентов того что они слышали и так я работал где-то 2-3 месяца, я помню. И я как бы доказал себе еще раз, что память, фотографическая память тренируется прекрасно, но ну, я бы сказал до 20-25 лет. Потом тоже можно, все зависит от того, какая глубина транса. Ведь все мы знаем что в экстремальных ситуациях, при высокой температуре, где-то на войне, во время сна, допустим, человек бредит, вдруг он начинает говорить на иностранных языках, <coughs> и, значит, специалисты записывают это все. Потом получается то, что он говорил на греческом языке. Он говорил там на римский, значит, Древние ассирий, ассирийские языки, персидские языки, разные языки. Но спрашивается, он же никогда не изучал эти языки. Как он во сне, в бреду, мог говорить на чисто иностранных языках? Ну, это же не сказки. Поэтому, друзья, вот я вам рассказал интересную вещь, что всем студентам я могу рассказать. Есть физиологическая память. Мы даем специальные травы, которые расширяют кровеносные сосуды мозга. Когда забиты вот эти сосуды, нейроны, тогда же этого не было, сейчас пища отравлена вся. Вот, вот эти нейроны, их надо заставить работать. Нужно прочистить мозговые сосуды, нужно очистить печень, почки, кровь. И восстановить капиллярное кровообращение. Это физиологическая память. Ну, я вам коротко говорю, я могу расширить это так, чтобы было ясно. И потом психологическая память. Вот, гипнотическая ⁇ это через внушение. Это уже психическая сила, которая идет от памяти этих микрочипов, которые у вас находятся в правом полушарии, вот, вот сверхчипов. Итак, друзья, будем, значит, если кто заинтересуется иностранными языками, я нахожусь в Узбекистане, да не имеет значения, на кого вы учитесь, вам нужна память, вот пускай ваш там декан или директор и так далее. Если позвонит, значит, моему агенту, и он подключит меня с ним. И я проведу, допустим, лекцию, или платную, или бесплатную, договоримся. Одним словом, будем прощаться. До скорой встречи. Удачи вам и счастья!